Мне не очень радостно, что здесь знакомые для меня лица, но при этом есть и новые для меня люди. А вот хотелось бы спросить, как вы узнали о сегодняшней встрече, что она сегодня будет здесь, в Виктории, что у нас в принципе такие мероприятия проходят? Ну, я уже была А, вы были, да? Да. А так, на инстаграме все же, ответы. Мы познакомились с Витодой Пиццы. Да, да, Все для этого и было. У меня тут еще не было. Ну, они были представлены когда то Красиво, Класс. И вы по курсу по вам писали, да? Да. В Инстаграм. Ну и я курсант. Курсант по курсу погружения, да? Класс. Отлично. Остальных я знаю, но все равно с радостью еще раз расскажу про программу и про то, что сегодня нас ждет. И про проект еще раз. Люди вне профессии — это социально-ориентированный проект. Мы существуем уже пятый год. Существует в нескольких городах, в Минске также проходит наша встреча, в Петербурге тоже проходили лекции, сейчас временно мы там на стопе, и будем рады команде, поэтому если там кто-то у вас есть из питерцев, то welcome. Проект представляет из себя живые регулярные встречи, здесь в Лектории Парк-Уборькова, и не только на этой площадке, на других также площадках в Москве, в Минске, с разными интересными людьми, и темы, которые мы поднимаем, они, если так их а, обозначить, что это про, а, про смысл жизни, про любовь к себе, про любовь к делу, к своему, да, профессиональному, к своей деятельности, м, про смелость идти в, в свой страх, к, несмотря на что, вопреки либо, вопреки чему-либо. Проект состоит из трех блоков. паблик ток, диалоги со страхами и практика. И э, другое название паблик-ток ⁇⁇ это вдохновение, это вот блоки, под которыми, скажем так, форматы, под которыми мы проводим встречи. паблик ⁇ другое его название ⁇ это вдохновение. На эти встречи мы в качестве спикеров приглашаем людей, в основном это бизнесмены, либо менеджеры различных корпораций, э, люди с самых разных сфер, в отрасли, mm -hmm. самых разных профессий, от IT до там, искусства. Человек, который открыл свою пекарню, или человек, который работает с животными и так далее. Объединять всех этих спикеров в то, что им нравится их образ жизни, они любят свою работу, им нравится, чем они занимаются каждый день, сколько они за это получают, какие люди их окружают. И они приходят сюда, чтобы поделиться своим опытом, чтобы поделиться своими какими-то практическими навыками, советами, приходят на открытый живой диалог. В этом плане, в этом формате люди приходят именно на спикера, чтобы спросить, как они к этому пришли, с какими сложностями они столкнулись, была ли у них там поддержка, не было у них поддержки, когда они начинали свой бизнес, ну, второй, например, бизнес начинали, третий и так далее. Второй блок диалоги со страхами, то, на что вы пришли сегодня. В этом блоке у нас в качестве спикеров психологи, карьерные коучи, это практики астрологи, и также есть еще финансовые бизнес-консультанты, люди, которые являются экспертами в определенной такой отрасли, и мы разговариваем на тему страхов, но в целом это тоже все равно про то, как не бояться реализовать свои мечты, как работать с установками, которые у нас да, в головах с нашими тараканами. Мы делаем здесь регулярные какие-то практики. И это больше лекционный формат, хотя, опять же, мы полностью доверяем нашим спикерам мы с ним в полнейшем таком контакте и тут, как спикер поведет встречу, да, либо это будет лекция, либо это будет диалог, либо там, какая же практика, тут каждый раз по-разному и мы уверены, что все будет так, как нужно. И третий блок, мы самый любимый, это блок практики, в нашем проекте можно пройти практику двумя способами. Первое – это стать волонтером проекта, да, волонтером нашей компании, потому что у нас в целом проект волонтерский, у каждого из нас э, разные судьбы, разные ситуации, и по-разному мы все пришли сюда, и мы э, решаем частичку своей души, частичку своих э, талантов, знаний, желаний да, реализовать здесь. У нас очень. очень много задач в проекте. Если кому-то тоже наша философия, миссии откликается, то мы всегда на каждом паблике говорим о том, что мы рады сильным людям, рады людям, которые лучше нас, которые хотят себя попробовать в чем-то, которые хотят поделиться чем-то своим и сделать наш проект уже качественнее не, не, не знаю, Задач очень много, да, если откликнулось, можно после встречи подойти ко мне, либо от Катюши, к основательнице, и рассказать, кто чем может быть полезен. И вот второй способ пройти практику, я очень рада, что у нас здесь есть курсант, это наша такая гордость, мы в этом году или в прошлом году запустили курс профориентационный, называется Погружение. Он для тех людей, которые однозначно поняли, что хотят перемен в своей жизни. И для этого они а, готовы сделать первый шаг. Им, для этого им приятнее, комфортно делать это в поддержке в компании с единомышленниками, с людьми, которые их будут поддерживать. Курс посвящен и познанию себя, и, как сказать, чем посвящен курсу? Ну, профориентация, но через да. действительно глубокое ориентирование в своих собственных потребностях и сильных сторонах, да. чтобы Спасибо. работать, набирая ресурсы, не растрачивая. Да, вот это прям самая ключевая такая тема, именно как самому генерировать вот этот ресурс. Не... Не вообще не вампирить, Начать, да, не вампирить mm -hmm. а вот понимать, что все есть в тебе, просто ну, убрать все эти блоки изнутри да, и, и, и поменяться в лучшую сторону. А курс наполовину онлайн, наполовину офлайн. Вот как сейчас мы видим, в, входит, в курс входит посещение наших лекций, регулярные задания в формате онлайн, еще также медитация и различные практики. Курс длится три месяца. Тоже, опять же, если интересно кому-то, то потом после лекции можно будет подойти к Катюше, вот, к Коленьке, да, как куратку курса, и мы ну, какое-то письмо -то пришлем. А, вот. Сегодня у нас диалоги со страхами. А, немножко организационной части. Я попрошу вас выключить звук на своих телефонах, да, чтобы сконцентрироваться на себе, на тематике на сегодняшней. И я очень рада представить спикера нашего, Юлию Смирнова. Я очень рада, что она у нас второй раз выступает. Спасибо, тебе огромное согласилось. Более того, сегодня у нас прям такой даже предновогодний, можно сказать, момент. Юля дарит скидку на свои услуги, можно к ней обратиться. Юля очень такой сильный практик и психолог. И можно к ней обратиться за консультациями, да, за всем, чем, чем ты можешь помочь людям. И она представляет скидку 20% по промокоду Люди вне профессии. То есть можно либо сегодня, либо там ну, в любой другой день, просто либо через нас, либо напрямую в Юлинке обратиться. И вот. А, так, ну, расскажи, наверное, сама о себе. Вот, я могу о тебе долго говорить. Вот. И все, давайте поддержим Юлю, да, Спасибо. Приятного вечера. Спасибо. И вам приятного вечера. Я надеюсь его <смех> <смех> сделать таковым. Хотела сказать, э -э -э ну, немножечко похуже в контексте, да, что я его не испорчу. Но я его точно не испорчу. Э -э я, нас напротив, постараюсь его сделать увлекательным для вас. Потому что тема сегодня очень интересная, очень многогранная, очень... Э -э с разных сторон мы попробуем ее исследовать вместе с вами. И не просто в общем, я надеюсь на то, что каждый из вас что-то для себя, конкретно для своей жизни сегодня унесет. Во-первых, я благодарю... Проект, что вы меня приглашаете. Мне очень понравилась эта аудитория и ваша доброжелательность, и то, что вы делаете, ваша просветительская деятельность, очень дорого стоит. Это правда. Это замечательный проект. Спасибо за него. Вилья Смирнова, представляюсь. Психолог, коуч, это практик, это инструктор. Все свои регалии как я назвала. Я бесконечно учусь, вот, поэтому я, я забываю уже, кто я. я. Я так быстро расту, что э, сама я порой забываю, что из этого самое важное. А э, важно, пожалуй, то, что я всегда стремлюсь к какой-то синергии инструментов, знаний, учений. Э, потому что нельзя, на мой взгляд, субъективный, э, считать, что что-то одно поможет и будет ис исцеляющим. Всегда нужно быть личность человека, рассматривать настолько со многих сторон. И для меня каждый человек огромная Вселенная, огромная, поверьте, потому что э, сегодня буду об этом рассказывать и убеждать вас в этом, насколько вы... Э, Великие, насколько вы многогранные, насколько вы разные, насколько интересно, э, можно рассматривать все, абсолютно все, каждую мысль, каждую идею, которая приходит к вам, можно рассматривать ее с разных сторон. И э, прежде всего для чего она вам служит? И вот это здесь очень э, важное замечание, потому что ничего ни одна мысль, ни одна идея, ни одно чувство не приходит к вам просто так. И мы сегодня будем разбираться, из каких уровней а, могут приходить ваши желания, ваши цели, ваши задачи, ваши мысли. А, мне хотелось бы немножечко спросить, с какими ожиданиями вы пришли. Может быть, что-то вы хотели особенно услышать «я освещу» или... А, ну, какие-то вопросы сразу, да, чтобы я их лекции э, начала развивать. С какими ожиданиями от сегодняшнего вечера вы пришли? Что-то пожеланиями. Ну, я пришла с внутренними запросами тоже разобраться в самореализации и разъяснить для себя. Раз, Слышишь, в моем контексте нет давления от родителей, что ты должна быть тем, кем я сказала. У нас достаточно да, доверительных отношение, но так как я под большим знаком вопрос сейчас в плане реализации, мне хочется как раз понять, если вот нет такого жесткого давления, как у других людей, то как а, здесь можно, mm -hmm. не знаю, как закончить вопрос? Ну и еще, к тому же, я ждала чего-то одного, а вот из того, что мы с расписали, я вообще ничего не понимаю, как может быть всегда завязана тема реализации и тематичность родителей. Поэтому сейчас катнемся. Гендерно что-то скажешь, это все Гендерно. разные же, наверное, программы. Гендерно. Хорошо. Да, очень хочется пообщаться по вопросу с Нигельсом Штейлисом реализации. Как правильно, точно ставить все свои цели и добиваться этих целей? Ну и, конечно, послушайте меня с огромным удовольствием вас. Потому что я ознакомилась да, вот, с вами непосредственно. И нашла да, какую-то информацию интересную. Ну и хотела бы, конечно, чтобы вы рассказали более подробно да, о том, как правильно найти себя да, в этом мире и реализовать. Потому что я считаю, что это очень ценный опыт учиться у тех, кто всегда круче и лучше нас. Спасибо. Вот Спасибо. Я всегда с осторожностью, простите, Катя, отношусь вот к формулировкам «Кто лучше нас?». Я никого не считаю лучше хуже меня. Я считаю, что здесь вот каждый человек настолько многогранен, индивидуален, уникален, а, может быть, кто-то, кто лучше разбирается в этом вопросе, ну, да? Даже... Да. Да. да, вот есть что-то вот такое, и мы об этом будем говорить, какая-то особенная специализация, через которую он реализуется, Конечно. да, он проводит ее в этот мир, и в этом мы можем сказать, что да, вот в этом он совершенен, а я совершенен в другом, и вот в этом я вижу божественное предназначение каждого человека через себя проявлять нечто уникальное, вот. Хорошо, спасибо Ну, не обижайтесь, я просто поясняю свою ну, философию. Да, и я хочу немножечко вас сейчас буду собирать в свою концепцию. Почему? Потому что взгляд, который я сегодня представлю, он может быть вам покажется достаточно эзотеричным и необычным. Я надеюсь, что сегодня вы точно почерпнете что-то такое, что вы не слышали. Ну, или хотя бы приблизимся к этому и сделаем небольшие упражнения на то, чтобы вот как раз таки ответить самому себе на вот ваш вопрос, в чем же моя реализация, да? Mm -hmm. Вот, выяснять Катя? Мне очень нравится вот эта история, как бы мне нравится и плотно стоять в этом мире на ногах, то есть очень, ну, как бы делать какие-то материальные выхлопы, да, mm -hmm. вещи, которые, которыми могут беспрепятственно, в том числе ментально беспрепятственно пользоваться другие люди. Да? То есть, ну, грубо говоря, создавать продукт. Но также мне вот важны ценности, благодаря которым, да, и на базе которых я создаю этот продукт. Mm -hmm. а, потому что, вот, допустим, я очень часто вижу в мире, что мы, допустим, мы осуждаем тех людей, которые ведут нездоровый образ жизни, но часто мы восхищаемся картинами художников, которые ведут нездоровый образ жизни. Ну, то есть, и для да. них диссонанс очень серьезный. Да. А, ну, то есть это нечестная не работа для меня. А, и мне вот очень интересен пункт задачи на это воплощение. Вот, а, да, то есть как так, а, как понять, а, как, как, ну, скажем так, какой, какой во-первых, у меня потенциал, ресурс, и как его так грамотно раскрыть. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Mm -hmm. Спасибо, я тоже, скажу, я пришла, потому что ну, лучшего подарка от проекта ⁇ Люди не в профессии ⁇ к Новому году, как предложение вас, и я вообще придумала еще я в от предыдущей лекции, мне очень понравилось, это был праздник, и поэтому хочется продолжения праздника, и никаких вопросов нет, потому что вы как специалист знаете, как лучше подать, знаете, как лучше. И мы в любом случае на предыдущем общении мы для себя что-то взяли и однозначили в этот раз то, что-то mm. Поэтому спасибо вам за то чудо, которое вы дали. Спасибо. Успокойно. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, давайте потихонечку приступать, да, если все вы сказали, да, кто хотели. Угу. Mm -hmm. uh, и uh, я хотела бы представить вашему вниманию концепцию, некую концепцию. И э, что я здесь хотела отметить? Эта концепция, она, понимаете, она собрана со многих учений, да? Э, она, э, она созвучна многим мастерам, сегодняшним мастерам, действительно, которые приглашают на крупные площадки психологии, то есть вот, э, допустим, фестиваль смысла, где мы слушали лекции, взаимодействовали, и я являюсь ученицей их. И вот впитав все то, что касается предназначения, реализации вот этих вот сложных достаточно вопросов, родилось вот это. И здесь очень много моего личного опыта как практика. То есть вот здесь нет ни одного пункта, с которым я бы лично в сессиях не сталкивалась или не взаимодействовала. Вот это то, что может быть, есть опять-таки уровень психологии, и мы не идем как бы дальше базово, это текущая жизнь и так далее. Но человек очень многогранен, он больше, чем тело. Но давайте сначала разберемся, что же мы такое, в принципе, из себя представляем. И что внутри нас э, запечатано, и что внутри нас, какое содержимое, в а, результате а, вот этого содержимого мы реализуемся здесь, или мы хотим того, или мы а, вообще находимся в очень странном виде деятельности, которая социально неодобряема. И такое есть, да? То есть э, люди же по-разному совершенно реализовываются. У них разные профессии, у них разные желания, они по-разному развиваются. Немножечко давайте прикоснемся к телу. А, еще я хотела сказать. Опять-таки, если говорить про тело, я не могу сказать, не упомянуть про элементарно э, то, что человек еще и энергия. И все мы знаем уже, простите, но э, как бы нужно немножечко повышать свой уровень, да, и говорить о том, что существуют э, энергетические центры у человека. И почему я могу об этом свободно говорить? Как ты-то практик, да, как ты-то инструктор, своим студентам я открываю чакры для того, чтобы они интуитивно развивались. И через интуицию мы можем подключаться к полю и э, чувствовать себя, чувствовать мир, получать огромный объем информации и знаний. Э, мы сегодня будем говорить примерно о семи этих центрах. Но удивительным образом, как, какое это имеет отношение к сегодняшней лекции? На каждой чакре, каждая чакра включает не просто энергию, энергия — это информация. Информация, из которой человек создан с определенным телом, с определенной душой, с определенным назначением. Сначала разберем, что мы такое, как тело. И в нашем теле содержится полный архив памяти о том, что мы когда-то были, кем мы были, кем мы сейчас являемся и кем мы будем. Поэтому когда а, я веду, например, сессии, я очень часто тестирую. И ум может обманывать. Наш ум он очень хитрый. Но тело не обманывает. Тело говорит, да, вот здесь есть энергетическое влияние, вот здесь нет. И то есть только через тело, получив информацию частенько. Если человек в сомнениях относительно того, что, а, над чем мы с ним работаем, я приступаю к тому, чтобы м, помогать. Так что же здесь вот первое? Давайте прочитаем: Выживание, размножение, экспансия, здоровье сознания. Вот это все в нашем ДНК. Это все находится в ДНК. Все программы рода. Почему мы созданы именно такими? Если мы возьмем первую корневую чакру, Муладхару, здесь будут программы выживания. Как это могло, как это выглядело? Однажды, когда я одну студентку открывала, ну, то есть работала с ней, именно на корневой чакре у нее, я говорю, прости, а ты еврейка? Она говорит, почему я еврейка, я не еврейка, я говорю, отлично, а почему у тебя на Муладхаве стоит, ну почему ты так боишься а, концлагерей? Я вижу вот это, она говорит, слушай, я не знаю, но я, говорит, была в этом на памятнике, и у меня, говорит, была боль всего еврейского народа. Почему это так? То есть начну издалека дальше. Потому что а, в роду были все-таки люди, которые пострадали от, э, от э, фашистской Германии и именно в контексте евреев. И это у нее записано. И это записано, знаете каким образом. То есть если род выживал, если здесь файлы не битые, грубо говоря, вы все точно выживете. Если были, к сожалению, какие-то быстрые смерти, у кого-то суицидальные мысли в роду, то а, здесь человеку ну, придется потрудиться, чтобы хорошую, безопасную жизнь себе создать. И это все находится вот здесь. То есть, если говорить про род, да, как род определяет нашу судьбу. Собственно, вот сейчас мы сегодня пока об этом. То есть мы думаем, что мы сами определяем в свою жизнь и судьбу, но вот это все прописано в нас, и мы отсюда никак не можем вырваться, если только не разберемся с этим и не проработаем. Размножение. Садхистана. Иногда встречаем молодого человека. Ну, по молодости. Ах, о, все, замуж, быстро детей. Про род. Его подошел нашему. Все, скрестились вместе, быстро в брак, быстро в ЗАГС, быстро рожать детей. Род подошел. На самом деле, рожать детей, это не миссия какая-то, очень высокая. То есть, это не предназначение женщины. Это программа рода. На размножение. Мы так запрограммированы как все живое на этой земле, размножаться. С этим можно спорить или нет, но слава Богу, что вы здесь все собрались. Да? Значит, значит кто-то когда-то подумал о размножении, о необходимости, и спасибо им большое за это, что они подарили нам наше тело. И что мы должны, помните, вот, ну, к сожалению, не все были на предыдущей а, лекции по роду, да? а что мы обязаны делать? Передать. И это то, что род от нас хочет. Рот нам отдал определенные ресурсы, тело, создал нас, и Рот ждет продолжения. Я родила твоих детей? Да. Рот говорит, молодец. Круто. Ты выжила, когда было трудно? Прокормила детей? Да. Рот говорит, ты сильна. Класс. И третья экспансия. Ты стоишь здесь на сцене, ты рассказываешь? Ага, Рот продвигается, фамилия становится известной. Книга напишешь, да вообще-то пирожок, на, возьми. Смотрите, это вот то, что говорит в нас, да? То есть род за счет нас хочет расшириться. За счет денег, чтобы мы заработали, да? Прокормили детей, чтобы мы стали известными. Это тоже экспансия, это расширение рода. И мы тоже про это. Мы можем отрицать только у кого-то большей степени. В большей степени это, конечно, про мужчин, да? Мужчинам нужно достигать, мужчинам нужно наследника. Ну, раньше помните, поместье, фамилия. Театра, да? Это как раз мужская чакра. Да. Это манипура, это социум, угу. социум. И мы, э, э, э, ну, если говорить э, про кастовый, знаете? Кастовый, ну да. Давайте помянем, ну, не все знают просто. Про кастовость тоже нужно и можно говорить в смысле предназначения. Существует их четыре, ну, общеизвестных. Пять и шесть нас не трогают, это уже, знаете, очень просветленно, они не здесь, ну, не мы. Первая каста – это те, кто делает что-то руками. Это мастера. Их продукт деятельности – это что-то сделано материальное. Здесь деньги, ну, нужны только на потребности. В принципе, первая каста ча... это землепашцы, это земледельцы, это ремесленники, да? это те, кто печет хлеб, это те, кто ну, вот, что-то делают каждый день руками. Ну, как я не С головой. А массажистые остеопаты. С около руками. Ну да, здесь, вот смотрите, здесь могут быть. Конечно, разночтение, потому что вот э, все-таки самое важное, э, чем человек интересуется. Не человек первой касты интересуется в плане информации только тем, что может повысить его мастерство. То есть остеопат работает с энергиями, он учится, да, при этом делает руками. Я бы не сказала, что остеопаты это все-таки целители. Да. да, это немножечко не про то. А первую касту очень можно просто узнать. Когда человек делает что-то руками, и ты начинаешь с ним разговаривать, он отвлекается. Потому что ему два дела, делать уже сложно. Он вот целенаправленно в этом только. Понимаете? Угу. Вторая каста про деньги. Первый касте нужно найти того, кто будет продавать его продукт. Их цель существования это деньги. В принципе, связи. Удовольствие. вторая таста она целиком и полностью э, всю информацию прокачивает в себя только э, где договориться где там как мне эта связь поможет чтобы вот это вот э, вперед продвинуть да то есть вот вот узнаете ну вот есть такие люди они могут из, из воздуха деньги создать и это для них нормально даже замечательно третья таста это кто вот вы упомянули, там, достигаторы, мужчины, да, это власть, это система. Деньги только средства, средства для того, чтобы получить власть. Им информация нужна для управления людьми, для, может быть, развития тоже, они тоже любят на тренинги ходить, то есть они достаточно такие э, очень грамотные, очень сильные. Четвертая каста, вот, вот про что как вы думаете, четвертая каста? Про духовность Да. В чем вот разница еще? Они, конечно, не приземленные. Они оторваны от обыденности. Mm -hmm. да? То есть это вот я, mm -hmm. я, я, я вот с книжками, да, да, но в магазин сходить. В какой магазин у меня проект, у меня еще что-то, мне надо вот это вот знание. Ну, то есть я включаю это в себя. Но что вот отличает очень сильно а, человека четвертой касты, хотя бы начальная? Как они, для чего им, что, что им, как они работают, им важно интересно. Почему я ушла из офиса, не смогла, не интересно. Все, достигла определенного уровня, выросла, получила все, что хотела, не зажигает, но не зажигает. И я помню последнее мое место работы, когда я была а, управляющим делами российско-немецкого дома, и мне написала девочка вопрос по вопросу «Можно ли что-то изменить в своей судьбе?» Это тот вопрос, которым я занимаюсь вообще всю жизнь. И я ей вот, вот так, и вот так, и все. И рядом сидит помощник президента и говорит «Боже, вот так бы вы работали!» И я поняла, что все, стоп, вот там я вся, вот там моя душа, а вот здесь я уже делаю нормально. Ну, я на не поет. А У четвертой касты деньги как побочный эффект. Когда тебе интересно, когда ты развиваешься, когда ты отдаешь эти знания, да? то приходят есть, деньги. Да, приходят деньги. А вопрос у меня. Если я вижу в себе э, качество всех каст, то есть я и могу переключиться и делать что-то руками, мне это иногда важно. И также мне нравится видеть возможности и превращать их в ресурсы в виде денег. Также мне нравится формат власти, но не грубой власти, а тонкой власти, когда ты управляешь энергией и получаешь желаемое, желательно для всей группы, которой ты угу. управляешь. И, безусловно, мне интересно, четвертое, потому что, да, боже, как интересно. И как определиться, ведь человек не по системе кастовой он же не может быть смесью? Может. Может? Конечно, может. Каста четвертая может заниматься деньгами как исследователь. Mm -hmm. Как исследовать? Исследовать деньги. И четвертая вообще в принципе про исследование. Mm -hmm. Но в процессе mm -hmm. можно вырасти из какого уровня. Сначала четвертая каста берет информацию внешнюю, а уже потом работает с информацией, которая идет изнутри. Ну, это вот про духовность, это про рост. А, вы знаете, вот здесь точно нету первой касты, вряд ли даже вторая. Ей тоже неинтересно. Mm -hmm. ну, ну, да, здесь же особо. деньги не дают на вычет. зачем это вот? время тратить, вечером сидеть. Скорее всего, вы уже mm -hmm. начальная, четвертая каста, либо у вас переход. Поэтому, а, вам же вы пришли на интерес, вы же развиваться пришли, послушать что-то новое. Значит, простите, но вы уже немножко про другое. Это не про плохо, хорошо. Это вот в этом предназначении так. Нужно прожить вот такой опыт. И вот смотрите, здесь вот о чем здесь написано? Кастами в какой-то касте, она определяется по Что такое каста? Это точка сборки на определенном энергетическом уровне. Первая каста — это Муладхара у тебя вот энергия здесь, ты получаешь энергию от земли, ты делаешь руками, то есть вот, ну, если отвечать на этот вопрос, кстати, да, русское, славянское, ну, славянская, древнеславянское название варны, Индийская касты, mm -hmm. это древние знание, но оно, оно актуально до сегодняшнего момента, вот, так вот те, кто занимается только выживанием, деньги у них такие же, да, это вот как раз-таки земельцы. Те, кто с Ватхистана размножение, удовольствие, секс, деньги, связи, они на Сватхистане живут, да? а они здесь получают удовольствие. Первое... То есть то, от чего получают удовольствие от пасты. Вот человек получает удовольствие от того, что он землю пашет или, я не знаю, булки печут каждый день. Вот тоже можно комментарий, когда сейчас именно какие-то уникальные вещи, эксклюзивные, там, те, кто руками живут, у них же как раз очень хорошо, и у них… Пределанный образ жизни. Конечно. Они, конечно Но это же получается удовольствие, работать руками. Конечно. Это для они для этого созданы. И нужно найти того, кто хорошо тебя продаст. А. Вот, и а. все а. будет нормально. И даже деньги для них здесь большого значения не имеют. А. А. А. Они мастера. Можно будем а. схожу тоже, ну как мне. <класс> Очень интересно, что рассказываете про клас. Единственное, что я сейчас заметила, в вот такое время сейчас, то есть вот раньше мы все жили по кастам, да, то есть типа женщина такая-то должна быть, мужчина такой-то, что вот эта каста только производит, эта каста только продает сейчас буквально происходит переход, когда нам нельзя ни на кого перекладывать ответственность, что типа я только продаю, а я только делаю, и все это сейчас уже не работает. То есть и сейчас быть просто женщиной, а он типа пусть принимает решения, тоже не работает. То есть многие мужчины принимают решения гораздо хуже, чем женщины, но при этом гораздо лучше там не знаю, накрывают на стол, например. И важно сейчас просто брать, ну как учиться всему. То есть я поняла сейчас, как специалист, да, который был с двух сторон, есть, да, я организовывала какая-то и я делала все. Ну, то есть в плане организации просто люди там приходили, выступали на да, сверодерев. А, мне организовывали. То есть я тоже ничего не делала, все за меня делали. Сейчас это не работает. То есть сейчас нужно, чтобы вот тот, который там руками делает, чтобы он пошел, научился продажам, пошел, разобрался в деньгах и еще пошел там до Вы понимаете, какой вопрос. Он может пойти на продажу. Насколько он эффективен будет? Это заложено его э, рождением. Высшая каста может прийти обучаться и руками делать, и продавать и так далее. Потому, почему? Потому что они все эти, все эти опыты получили в прошлых воплощениях, у них это прошито. Они могут, пусть им будет там тяжело и так далее, могут пойти сделать а вообще необходимости. Человека, вот, допустим, если а, а, да, конечно, простите, но вот рука и нога, лицо определенно оно так же, как энергетика человека, дается при рождении. Если человек приехал всю жизнь, он водитель, как вы его обучите продажам? Ну, ну вот ну, даешь, даешь ну, ему с кем, говори вот так, так и вот так, уже куда-то работать. Много он продаст? Он продаст. Это я согласна с обеими сторонами, потому что я знаю людей, которые могут назад mm -hmm. обучиться mm -hmm. очень легко. Mm -hmm. А вот я также знаю людей, которые вперед обучиться, ну просто невозможно. Вот у меня в семье есть такие люди, которые современный мир коммуникацию, допустим, не воспринимают, но никак. Им кажется, что вот я работаю, а они говорят, я за лю... вы мне скажите, что делать, я за любые деньги. Ну, то есть вот этот вот да. формат очень сложный. То есть ты не можешь человеку объяснить, что на самом деле тебе не надо было здесь самому сделать, а надо было вот здесь договориться с человеком, который лучше делает. А он, может, он говорит, я лучше сам, лучше сделать сам, чем, как это, ты хочешь сделать хорошо, сделай сам, и все. А вот, например, смотрите тоже, то есть надо смотреть индивидуально, конечно. То есть есть здесь общие схемы, говорю, а каждого человека, у каждого человека могут быть, допустим, например, он рожден по первой касте, а у него задача на это воплощение будет научиться продавать, да, или, или приблизиться ко второй касте. И тогда он будет, его обстоятельства выведут на то, что где-то ему придется что-то продать. Это будет начало его деятельности, начало перехода. Раньше, когда люди жили очень много лет, да, в течение одной жизни, они могли перейти. То есть вот одно воплощение – одна оказывается, второе воплощение – второе. Но так как уровень жизни вообще, конечно, качественно снизился, да, и сколько люди умирали очень рано, ну, долгое время, да, то есть э, вот этот переход, он затягивается на много воплощений. И э, есть, э, допустим, четвертая каста, которая, знаете, за счет мужа пробежала здесь быстренько, да, вот э, по э, Садхистане, но не научилась торговать или деньги. То есть вот муж был богатый купец, и вроде бы я при нем, все хорошо, стала учителем, что-то с, с деньгами-то не то, вернули. И тогда, что здесь значит вот, эти вот долги, хвосты, это вот долгие хвосты, это как раз таки тебя вернули, чтобы ты этот навык себе вернула и начала считать деньги. Начала считать деньги элементарно. Но если раньше, допустим, когда вы учились во втором классе, это быстренько там как... Заучите все. На четвертом уровне надо делать это осознанно понимаете, mm -hmm. то есть уделять этому время, взять бумагу или бухгалтерию, смотреть, ага, сколько у меня тут доход, ага, расход и помнить о том, что вот здесь у меня пробел а как вы диагностируете, на каком уровне сейчас человек, какие у него задачи на не, ну сейчас, подождите подождите, а, mm -hmm. я же просто сейчас рассказываю вам, просто, mm -hmm. часть. вот здесь вот все, ну, более-менее понятно, мы все равно, mm -hmm. да, возвращаемся Это как этому. Про что? Четвертая каста называли. Четвертая каста – это уровень учителей, мастеров, исследователей. То есть это, э, и это, это, это, это, это... и целители, я думаю, что то да, а. Потому что почему они в помогающей профессии идут? Ну, потому что интересно, потому что информации много. Помогать хотят людям. То есть здесь уже не про... Ну, заработки есть, конечно, да, но про то, что... Человек чувствует свое предназначение, он, как бы, туда направляет свое внимание. А вот давайте поговорим о четвертом, родовое сознание. Что же это такое? Что в нас заложено? Естественно, что род, семья закладывает в нас определенные ценности. Да? Ценности. Что ценно? Вот, вот этот вопрос, знаете, для меня очень-очень важен, даже в сессиях мы разбираемся. А что для тебя является ценностью? А что тебе транслировали твои родители? Да? Ценность семья, да, ценность дом? ну или квартира? Да, ценность заработки, да, а ценность развития обучения? Ну да, да, папа всегда вот его у меня направил, там высшее призвание, ну, как бы поясняю, тоже ценность, хорошо. А потом очень элементарно можно сравнить, а какие ценности у твоего бывшего супруга были? Перечислила? Ага не совпали ценности. И вроде бы сначала любовь была, а вот здесь на уровне ценностей семьи произошел разлад, конфликт, и отношения начали рушиться. Потому что, конечно же, быть в браке – это значит совпадать по ценностям, совпадать по целям, это значит иметь и разные, в том числе, задачи на воплощение, но в то же время база, фундамент должен быть похожим для того, чтобы сложились отношения программы. Программы рода, это, конечно, э, сейчас поясню очень важная вещь. Очень... Вы э, знаете, их не просто выявить, они как бы как фоном идут, да? Мама или бабушка когда-то говорила, что вот... Богатые люди, они злые, или там деньги зло, да? ну вот этот пример, я постоянно говорю, там, или денег нет. Куда не спросишь, денег нет. Ну, вот, мне клиентка рассказывает, ну и все, у мамы нет денег. Она живет из этого, она это транслирует. Это программа. Или деньги зло. Почему это может быть тоже? Когда-то кого-то в разум били, или там. Ну, вот, Простите, были у нас самые разные в истории моменты, самые не, не лучшие, да, когда распулачивание происходило, когда репатриарция и так далее, вот эти вот все вещи, что отнимали имущество. Элементарно, у меня игра есть очень, очень интересная на исполнение желаний, и мы играем, значит, кругом на желание, естественно. Очень интересно, вот девочка говорит, она прорабатывала, запрос у нее был на то, что деньги вот приходят, а она их спускает. У меня такая штука бывает. Вот, вот приходят, и вот как вот ровно пришли, тут же побежала там, в течение нескольких дней, все, все, все. И это прямо вот руки жгут. И когда мы начали с ней в процессе игры разбираться, я говорю, вспомни, что произошло, что в роду. Она говорит, ну что? Выгнали дедушку с Грузии, со всей семьей, огромный дом, поместье, все было, ведь все потеряли. Большие деньги, убеждение пришло, иметь опасно, опасно, небезопасно. И что вы будете делать, как их потомок? Вы будете быстро от денег избавляться, моментально, жить дороже, жить дороже. И потом расскажите, положено. что делать. А если противоположить салон, когда деньги перелись, отложи на черный день. да, отложи. Да, лучший день на черный. И мы все к нему тщательно готовимся. Я шучу, конечно, но это тоже лучший день отложить. Лучше отложили. Это тоже, конечно же, из семьи. Когда с бабушкой, бабушка, давайте купить много одежды. Нет, я в этом покажу, лучше я отложу деньги там вам на образование, вам на то, вам на сайте себе лучше. Ну, в общем, такое, понятно, что просто военный период тяжело, ну вот, а здесь тебе что. Быть, вот смотрите, не все программы плохие, а, вот так твоя нравится. хорошая. А вот, нет, я провежу, что эти программы помогли выжить. Почему род их оставил? Почему родых передают из поколения в поколение? Они позволили семье выжить. И а, наше подсознание записало себе на подкорочку. Ага, вот все, руководствуемся этим. Жить, жить, жить. Программа выживания, да? На программе выживания очень много здесь записано. Что опасно, что безопасно. Вы думаете, а, ну вот, вот а, деньги тратить, это что, осознанно что ли? Да нет, человек не владеет собой. Он, он думает, что да, он все осознанный, но он пошел и все. Пардон. Ну не все. Это уже рад. На... Это, Это уже да. рад. У меня для вас будет подарок в конце. попробуем обслужившие вот, служившие программы схлопнуть вам. Есть. Хорошо. Если согласитесь, скажите да. Я вас проведу по этой медитации и то, что отжило, перестало служить. Супер. Мы сегодня. Я просто привожу, потому что деньги, вы это узнаваемо для да, это самое красивое. Конечно, конечно, но не все так просто, по крайней мере, есть такие, что подсознание скажет, что меня отпущу, как это бред, бред, только не это. Но тогда надо идти глубже, там было скорее всего, а вот здесь вот что? Травма. То есть какая-то очень сильная, травматичная ситуация произошла с нашими предками, которые прописали mm -hmm. вот это вот все. Ну, традиции и так далее. Вот. Mm -hmm. Вы все еще думаете, что вы свободны в реализации? Не очень, не очень. А вот в традициях что там? Можешь подробнее, пожалуйста, сказать? То есть это когда вся семья ведет себя определенным... да И есть положительные ресурсные, есть нересурсные третий. Я тогда нибудь идти с программой, потому что программа, я думаю, что это как... Судьба тебе заложена по программе быть тем-то, а выяснилось, что нет, это как раз какие-то установки. Вот про то, чтобы быть кем-то это все-таки из ценностей. А -а -а -а. Это больше похоже, да, но здесь никогда нельзя быть стопроцентно уверенным. Но, например, у нас династия врачей, да, вот династия, дед был профессором, отец уважаемым человеком, у тебя нет другой судьбы. Вы. То есть а, ну, я бы сказала, что все это ерунда. Ну, Но знаете, а, на одной из лекций я сидела рядом с девушкой, которая мне говорит, не знаю, что делать, через месяц сдавать диплом ну, в очень уважаемом вузе наверное, mm -hmm. в факультете психологии, а у нее, простите, дядя, у нее простите папа, светила. Через месяц сдавать мне строчки не написано а у нее вот здесь вот все да? то есть они ей сказали что мы ну, уважаем твой выбор, но ты сначала вот здесь будь добра она со стримом отучилась там сколько иное количество лет, но не может писать, у нее прям блок на это то есть родственники настаивают а у самой что, что вот может знаете, что в конце концов может схлопнуть это все смелость внутренняя смелость когда я чувствую себя, чувствую свои желания, я хочу идти этим путем. Я пойду вне зависимости. Возможно, я пойду э, не буду врачом. Да? Или, допустим, вот у меня сейчас мой второй ребенок да, отделяется с профессией. Я думаю, стопроцентно он будет военным. То есть это история в какой-то смысле моей семьи. Дед был военным летчиком. Ну, отец в авиации просто был. Э, брат военный. Но сам Бог велел идти в военный. Я всегда видела его в погонах по здоровью. Mm -hmm. как это? Вот вообще, у меня просто разрыв шаблона был, как у матери. Что происходит? Вообще не понимаю. Я обратилась к астрологу. То есть мы смотрели, я смотрела, что там, какие у него еще есть дарования, таланты. И выяснилось следующее. Астрология сказала, Да. У него есть действительно был путь, он мог реально замечательно реализоваться в военной службе. Но это по моей линии по отцу. А по матери Илья целитель и психолог. Вот. И он там будет тоже развиваться. Да? То есть все-таки род дает нам эти ресурсы, род нам дает таланты и дарование. Да какого колена? Родословно как бы пытался восстановиться. Уже там том, что... Да, расскажу. Семь а, поколений. А, Внутри нас живет кровь семи поколений. 250 человек определяет нашу жизнь. Та-дам! Детдомовские. Там все вообще не Ну, в конечно, нету... Допустим, ценности, к сожалению, и традиции не заложены. Но ДНК, ДНК это определяет программы, определяет травмы. То есть он не получит а, опыта семьи из базовой текущей жизни, но по ДНК его род будет на него влиять. Безусловно. Но еще что могу сказать? Контекст очень влияет, в принципе. Контекст, где мы живем, в чем мы живем. Ну то есть э, э, э, э, национальности тоже. Ну про традиции, да? Да, земля, даже земля, на которой мы находимся mm -hmm. и живем, тоже частично определяет наше сознание. Коллективные программы. Вот это вот, когда горе происходит. И мне звонят Юля, помоги, я вот плачу неделю, не могу ничего сделать, там дети погибли, мне плохо элементарно подсознательно подключились к воронке энергетической и все, и выбраться очень сложно. Я новости смотрю редко, потому что мы подсознательно подключаемся и самостоятельно выбраться из этого очень сложно. У меня вот такой вопрос, точнее даже, да, правильно ли я понимаю, потому что я тоже ходила, вот та информация, о которой ты сейчас говоришь, про то, что поколение, да, и это прямая цепочка предназначения, и про касты, что врач выходил замуж за врача. Сейчас расскажу. Вот. И это абсолютно четко говорят на факультете философии МГУ. Ну, как бы за, прям, довольно социально знаменитый человек. Вот. И насколько я эту цепочку понимаю, если мы схлопываем фактор предназначения и фактор социальный, они оба положительные. То есть... Допустим, ну, на деревьях могу привести, да? если органическим образом растет яблоня, дает плод, падает яблоко, растет яблоня, то есть качество. Э -э если социальный фактор это там хорошая экология и так далее, это все подпитывают, то яблоня со временем становится лучше, лучше, лучше, лучше. Если мы питаем это пестицидами, то начинается мутация. И это как раз про то, что началось с того, что там военный не вышел замуж за. Вышел замуж за психолога, уже раздвоение веток. Дальше, допустим, кто-то из родителей давление, да, ты должен быть военным, органическое отторжение у ребенка происходит, и он, нам очень сложно в отторжении, именно в семейном кругу принимать информацию, поэтому мы начинаем рассматривать кардинально другие ветки для развития. И вот здесь вот, это и есть самая мутация, потому что по сути природа же заложена круто. Вот два врача создали союз, подняли медицину на новый уровень, они рождают ребенка, который не придумывает велосипед заново, а он берет их уровень, выходит на новый уровень и таким образом очень быстро прогрессирует ну, базовая область социальная, да? то есть растет медицина, улучшается и так далее. Вот. Очень рациональный, подход, я бы сказала, Катя. Спасибо. Я этим не спасибо. Очень рациональный, но он, знаешь, что не включает в себя Бога. Вот это. Угу. Но я как раз пытаюсь сказать про то, я что понимаю, Бог здесь в гармонии. То есть если у -у -у. Бог находится в гармонии, то у -у -у. отторжение такого. Ну, как бы тот человек в хорошей карме растет, расцветает, и с каждой жизнью у него все лучше, лучше лучше все это происходит. Но если его. он действительно в дисгармонии, то ребенок должен пройти через тяжелую жизнь. Что за его карма? Гармония кто определяет гармонии выучает или нет вот ты видео встречала стопроцентно гармонично стопроцентно нет но достойно на достойном уровне встречала генетика хорошая потому что да во многих ты говоришь Это про генетику династии да такие. про династию да. и так далее но здесь вот есть какой нюанс. Действительно, то, о чем ты говоришь, имеет место быть. Mm -hmm. В хороших семьях, в которых есть традиции, существуют, в которых нет там созависимых или зависимых отношений, то есть алкоголь очень сильно, кстати, понижает экастовость и, и, и в принципе меняет генетику, да, ухудшает ДНК. Когда ребенок рождается в очень хороших условиях, в принципе, в семье, то он изначально в лучших условиях. Да, рожден. Ага. Он может использовать этот потенциал для того, чтобы стать кем-то. Он может пойти а, по стопам своих предков, создать себе лучшую судьбу и так далее. Но есть такой момент. Мы очень многозначны, очень многозначны. Мы рождаемся и для семьи, но мы рождаемся и для своих собственных задач, их выполнений. И если а, предназначение его быть целителем или врачей, а, врачом, и это здесь прописано, то он смело туда пойдет и замечательно реализуется. Но если это идет в разрез с его душой, он может и пойти туда, ну да, бы не огорчать своих именитых родственников, да, но он не будет жить с радостью, понимаешь? То есть когда мы занимаемся тем делом, для которого мы не созданы, несмотря на то, что там ряд а, родных, которые замечательно реализовались, да, и уважаемые люди, но это не то, к чему лежит моя душа, несмотря на все. Mm -hmm. И мы не будем счастливы. Но, к сожалению, такой ребенок может быть несчастлив. Сетевой маркетинг затягивает людей, то есть если наоборот такие люди куда-то уйдут туда. Не совсем. Ну, ну в плане влиянию внешнего да, то, мира. А, а, а я сейчас скажу, знаете, чем это обусловлено? Давайте еще один аспект возьмем. Угу. То есть очень часто люди живут только из этого. Вообще в принципе из этого живут. А, есть такое понятие Грегор. Угу. Знаете же, да? Энергоинформационная информационная структура. Угу. И э, род, энергоинформационная структура, которая очень сильно на нас влияет. И я показывала в прошлый раз на сценке, по-моему, что мы приходим, вот встречаемся с молодым человеком, и нам кажется, вот она наша любовь, мы такие вдвоем, он так хорошо. А потом мы достраиваем маму, папу, бабушек, дедушек, прабабушек. И мы на самом деле встречаемся не с человеком, не сами по себе. Мы за собой привели весь свой род. И строить отношения мы будем, в том числе не сами как личность, Ну и мама, папа что-нибудь сказали, там как-то повлияли, что-то как-то вот, я не знаю, а есть у него цель в жизни, папа спросил. И ты уже сомневаешься, а точно тебе нужен этот молодой человек? Как-то его вот, папа не одобрил, да? То есть есть же вот такое влияние семьи. А Грегоров очень много. Эгрегоры а, разных, они а, работают, работа м, больше пяти человек. У вас тоже, конечно же, уже есть свой эгрегор, люди вне профессии. А, люди вообще живут эгрегориальными сознаниями. Они подключаются к ним, и они а, говорят за эгрегор, они в жизнь реализуются через эгрегор, он диктует им свои условия. То есть вот из этого развиваются, ну, немногие. Гораздо проще вот вот здесь вот, это просто жизнь, это как, знаете, э, можно провести такую ассоциацию, но без обид, э, лошадь и всадник. Вот это всадник, если он спит, да, большинство людей, 90% на земле спят, как лошадь будет себя вести? Да прекрасно, травку щипать, гулять себе. А тут садик проснулся, здрасте, а ты куда пошла? То есть начинает диктовать ей. То есть из этого можно жить, можно жить неплохо, можно жить только ценностями семьи, традициями и так далее. Так живут многие. Но, к сожалению, душа здесь кит. И мы не выполним задачи этого воплощения, мы, к сожалению, даже не можем не приблизиться к ним. Так что такое специализация? Я написала громкое слово «душа», но... За душой очень много всего стоит. Лучше, конечно, здесь было бы прозвучало манада. Потому что в нас целиком душа не помещается. Ну, чтобы вы знали. Ну, это, мы такие маленькие аватарчики. Она огромна. Она очень огромная. Что такое специализация? Как вы считаете? Специализация души. Касте, на как, ну, как бы, какой уровень? Бежим, бежим. Mm -hmm. именно так. А, это та энергия, которая хочет быть в нас проявленной. Mm -hmm. И она может быть совершенно разного качества. Например, мы а, делали одно упражнение, и у нас так получилось, что одна женщина внутри себя носит энергию, а, Сочувствие чужой скорби или исследование чужого горя. Где такой человек будет работать? В, в больнице. Хосписи. В хосписе. В крематории. В ну вот ну, где вот, почему? Сочувствие чужому горю, имею в виду прям смерти, вот скорби. И она в этой жизни, представьте себе, обязана исследовать чужое горе. То есть вот специализация каждой души, у вас может быть специализация, вот единственная, может быть два, вот две монаты, две души такие на земле, да? а могут быть миллиард. То есть вот так хочет проявиться. Что такое предназначение? Предназначение, еще раз вам, ну, подчеркну этот момент, предназначение это энергия, которую вам необходимо реализовать через себя в этот мир. Через какие профессии в данном случае, вот та же, вот я говорю, женщина, да, про она может работать в хосписе, она может работать в ритуальных услугах, она может работать кем угодно, но ее задача соприкасаться с горем людей и помогать им его пережить. Ну, может быть, с психологом в том числе, если там речь идет про потери, да, потерях и а мы сегодня сделаем упражнение, вы посмотрите, ну, там, примерно, я покажу вам механизм, вы дальше с этим сможете работать. То есть, как это можно понять, про что я, mm -hmm. да, про что я в этой жизни. То есть, предназначение, специализация, работа. В принципе, да, можно так сказать. Ну, я бы не стала здесь вот прям предназначением, потому что предназначение, все так называют, знаете, что, ну, это какая-то некая большая миссия. Я там родилась, чтобы стать президентом России, или там космонавт, там папа меня убеждал, что ты кто вот такая какая-то. Боже, я искренне в это верила, Ну, опять-таки родители, они влияние же оказывают на нас, но в результате я поняла, что я совершенно про другое, моя специализация это помогать людям, то есть их, как сказать, причем, знаете, она вот какого качества интересного, когда я работала на третьей касте и, и была в структуре, например, да, я работала в социальных службах, и я принимала также граждан, ну, по определенному шаблону, я с ними взаимодействовала, беседовала, то есть я несла социальную службу, но в огромной компании, да. и когда я, собственно, ушла из структуры, я занимаюсь тем же самым. А, и, кстати, там я тоже выступала, да, с аудиториями работала. То есть, видите, вот и все, что я наблюдаю, вот как бы как с детства, да, стишок рассказала, там где-то помогла кому-то сочинением, еще что-то. То есть, вот она потихонечку, эта энергия с самого детства внутри вас заложенная, она каким-то образом все равно проявляется. Может быть, вы не обращали на это внимание целиком и полностью, так и заострялись. Но вы уже про то, кем вы являетесь, это однозначно. Вы каким-то образом, в большей или меньшей степени, по-разному, да, у каждого индивидуально, но вы с ней сталкивались. Можете ответить себе на вопрос, вот, с какими вопросами чаще всего к вам обращаются? О чем вас просят люди? Вот спросите себя, да, задайте этот вопрос. Что вы миру отдаете? Здесь это тоже может быть ключом. В том числе ну вот это вот это наше все это такая очень интересненькая штучка задача на это воплощение смотрите специализацию души это качество энергии это качество да то есть если говорить как ну если рассказывать вам о своей специальности как это практика да то я могу видеть душу и я могу видеть какого она цвета и какого она качества и что внутри нее заложено там знаете там очень сейчас скажу а, какие-то э, такие большие заложенные вопросы то есть это может быть писательство творчество это может быть э, служение воин да то есть душа она же извините вечно вот. а вот задача на это воплощение может быть другой вот здесь здесь про миссию да то есть предназначение это то какая энергия а миссия, задача ⁇ это через что мы свою э, энергию воплощаем. Вот здесь задача на это воплощение. Так, по времени, чтобы мы успели что-то сделать с вами. А, мы сейчас посмотрим. Долгих хвосты. Вам понятно здесь? Нет, нет. Вот смотрите. Вот это, вот в таком теле, как вот сейчас, вот а это воплощение уникально. Уникально. Вы родились в этом роду и у вас вот такая душа, вот больше такой личности никогда, нигде не будет, вы уникальны, уникальны в этом сочетании, и вы как бы комплекс вот этого всего, я тоже, то есть ну как человек, мы, а, мы вс про все вот это, но здесь это больше требование рода, да, желание рода, род же подарил нам тело, ничего бесплатного, простите, дети есть? Нет, плоховато. Там, книжку написала? Нет. Не дотягиваешь, да? А через рот же может приходить энергия, деньги. Понимаете, да? Это же тоже ресурсы, которые мы получаем оттуда. И мы должны выполнять какие-то задачи. Мы в конце концов, раз пришли в этот род, в это тело, определенные контракты мы с родом заключили. Ну так, на секундочку, чтобы вы знали. Здесь долги хвосты, это, допустим, перешли на четвертую касту, да, а денег считать не научились. И в какой-то момент вы себя обнаружите с пустым кошельком. Ну вот то, о чем я говорила. И вас заставляет, ну-ка, возвращайся, давай-ка, а что такое вообще деньги зарабатывать в этой жизни? Ты начинаешь подтягивать сознание, но осознанно. Это про это. Карма. Что такое карма? Набившую оскомину слово, да? А это про нарушение баланса. Не более того. Например. То есть не просто, что вы что-то не додали. Часто это воспринимается так, что вот я чего-то не додал этому человеку. Или там а, какая-то оскорбительная ситуация была. Здесь карма может выражаться таким образом. Должен был дать в морду. Простите за грубость. А это так неинтеллигентно это как-то. А вот система прям требовала. Свои границы здесь должен был отстоять. В следующий раз вас так заставят, что дадите, то есть надо учиться, да, то есть нужно отдать, нужно соблюдать вот этот в прошлый раз, я рассказывала, закон брать-давать, баланс. То есть даже когда вы, допустим, муж изменил, ну, плохую ситуацию возьмем, да, или там нахамил, скандал устроил, ну, что-то сделал очень больно, а вы такая, я же мудрая ведическая женщина, я промолчу я, вот, я же должна вот мудро быть, да? А вы должны прям скандал устроить, чтобы он почувствовал, как он негодяй, да вообще, что он делает такое. А вы свои границы не отстояли и загнали его в долги. И здесь вот-вот карма нарастает. То есть, и закон брать-давать, он, он во всех сферах жизни Нужно всегда понимать, сколько этому человеку, хочу ли я ему дать эти деньги или не хочу. Ну, здесь вот это надо очень тут почувствовать, да. потому что в следующей жизни обяжут. Да, знаешь, у меня такой вопрос, я слышала этот момент, что mm -hmm. карма может быть плохая, может быть хорошая. Да. И, соответственно, если, вот ты очень классный пример привела с женой э, ведической, <laughs> вот, которая, э, допустим, муж делает плохой поступок, она ему должным образом не отвечает, соответственно, он действительно в долгах оказывается, и это на, на нем может потом сказаться, ну, допустим, в области здоровья. А, я слышала такой пример, что да, действительно осознанная жена или осознанный муж, неважно, matter, а, если человек делает проступок негативный на минус 10 баллов, да, а, то второй человек, он должен ответ дать. Но чтобы чуть меньше. Чуть меньше, там, на минус да. 8, допустим, да. чтобы карма постепенно уходила да. в плюс. Да, да, да. Именно ага. так. Нельзя не отреагировать. Нельзя. Им... Это неправильно. То есть человек действительно поступил недолжным образом с тобой. Ага. И еще вопрос был по поводу долги и хвосты. Еще одну вещь слушала и сейчас ее наблюдаю на себе. Вот конкретно с деньгами наш пример в семье. У меня мама красивая очень женщина, но абсолютно не умеет любить себя и ухаживать с собой, и ей прям на себя жалко денег. Угу. Вот, и э, я увидела, и я слышала тоже этот вопрос, что вот э, у детей, да, тоже эта цепочка, она продолжается, как вот из этой э, Робот, да, из этой программы. Но если, дети могут менять свою судьбу, но сложновато менять, пока родитель, ну, как бы родитель род же дает энергию на изменение. Пока родители заблокированы, и для детей самая лучшая ситуация, когда родитель прорабатывает эту историю, у ребенка она автоматически распускается. То есть это как трубопровод. Вот снизу идет вода. Родитель на более нижнем Не, я понимаю. Энергия всегда идет оттуда, конечно же, то есть от предков. То Вообще первоначально вреда... от источника, от Бога. И потом через дедушек, бабушек, родителей да. к нам и нам нашим детям идет. То есть mm -hmm. правильно я понимаю, если родитель, допустим, если у меня с мамой идентичные похожие ситуации, но моя лучшая. Понятно, да? Мы более светлое время живу. <смех> а, и, соответственно, если мама прорабатывает эту историю, она у меня растут. В плане, что тебе хочется научить маму любить себя, чтобы у тебя автоматически погрузиться. Нет, если мама научится любить себя, то у меня автоматически прогрузится эта история. А, смотрите, сказать, здесь есть какой да, нюанс. Во-первых, не все программы родителей автоматически приходят к нам. Вот не все. Новый случай. Допустим, элементарно, в одной семье несколько детей. Uh -huh. И вот у одного ребенка удача во всем, успех, а другой, ну, вообще никак. Uh -huh. Потому что раз, с разными, одна и та же генетика, да? Мама, папа одни и те же. Это вот, вот это как раз про задачи. Конечно. Но они пришли с разными уроками и с разными задачами. И все соответственно. Конечно, идеально, если мама пойдет и будет прорабатываться сейчас, будет прорабатываться. И э, мы ведь, вот, допустим, тета-хилинги, я когда работаю с родовыми программами, я закладываю, чтобы семь поколений, ду и семь поколений после произошли изменения. Есть такое, но некоторые предки могут сказать, нет, нифига. А, особенно, знаете, есть лев Клыков, такой известный сейчас эзотерик, большой в Москве, он, по-моему, живет. Ничего не могу сказать, замечательный человек. Но я просто помню по одному своему клиенту э, из Испании, он пришел ко мне и говорит, вот э, мне тут написали, сейчас столько программ у меня изменится, я пошла в его рот, а говорит, мы выжили из-за этих программ. Угу. То есть с каждой вот нужно все-таки работать индивидуально. Есть... А может быть вот, а вот смотри, какой момент, может быть родовая программа уйдет. Но ты пришла же к этой маме не случайно, угу. значит, у тебя, возможно, еще в реинкарнации-то фонит. И родовую ты программу слопнешь, а твоя реинкарнационная или из текущей жизни не снята, и они тоже будут воздействовать. Вот это я не очень, конечно, понимаю. Да. Программы из разных уровней. Вот сейчас, чтобы вам немножечко хотя бы... Ну, мне кажется, вообще я начинаю запутывать вас. Просто у меня информация, ну, колоссальное Понятно, количество, да. я пытаюсь ее дать. Ой, если, Но, если мне это никому кроме... Не интересно, кроме меня, после могу просто задать выбрать, чтобы ты по программе... Так... Я просто я... скажу, что убеждения uh -huh. бывают минимум четыре, да, uh -huh. и из Индии, допустим, меня учили 16 уровней программ есть. Uh -huh. А в тт хиллинге это базовая текущая жизнь, генетическая, историческая, здесь национальности род свыше седьмого поколения, если глубокая была травма, mm -hmm. то она может тоже влиять, оказывать влияние, если травма была свыше седьмого поколения. И плюс еще из уровня души тоже могут быть программы. И вот она здесь. Mm -hmm. Травмы личности, про что это здесь? Мы умираем каким-то образом неблагоприятным в прошлом воплощении, и оно фонит. Вы знаете, как сильно во многих... Вы даже не понимаете, почему в отношениях не складываются а вас там молодой человек убил, например, моя история. И я иду к нему на священие, у меня трясется все. Я вообще не могу. Выше ему убийца. И это накладывало а, отпечаток на все, что я. я мне в большинстве сработать не могла. Ну вот потом уже все, я со всем этим разбиралась. Если как-то не умерли здесь, не каким-то образом, травму получили, еще что-то, к сожалению, будет влиять. Это а, да. это тот самый из реинкарнации. Да, Да, программа да. реинкарнационная. Непонятно, если каждый человек рождается с уникальным набором этого и этого, то что значит тебя хорошо жизнь убили, вот поэтому у тебя ну, что-то не валится. не совсем и, это так. Это так. Мы рождаемся в уникальной, но.. Mm. Я помните, говорила, что наше тело это уникальный архив памяти. Mm -hmm. И mm -hmm. оно помнит все, кем мы являлись, и чем являлись, и что, что с душа происходило. Душа может качевать. Личность другая. Личность другая. После 9 Убирает лет умирает эфирное тело. тело через 40 лет, через 40 дней астральное. Mm -hmm. Душа освобождается, записывается информация как опыт. Ну это сложный момент. Сказать, да? Они могут оказывать влияние. Есть упражнение, Если у кого-то здесь э, резонирует, я этому могу потом Можно я вот хочу про долги уточнить. Правильно ли я понимаю, что когда мы получаем все, что нам, например, там не отдали в обратной связи, ну и там раздаем, соответственно, то финансовое положение тоже каким-то образом выравнивается. Человек, например, был сильный всю жизнь, да? Скажем, у него там было много денег, но при этом ему никто не смел сказать, что он вообще козел и придурок, например, да? То есть как бы долги у него, да? Там и жена боялась сказать, друзья, и в итоге он приходит там, скажем, в ситуации, когда он реально оказывается в долгах, и если он получит всю обратную связь про себя, у него положение финансовое выровняется, Правильно, Придур? Вот когда бывают у меня сеансы, как настолько освобождающие, когда я просто разговариваю человеку, кем он был, и у него слезы из глаз, и мне все понятно про эту жизнь. Вот все понятно, откуда. Потому что вот наша жизнь, она, она маленькая, что там, ну, 60 лет, да, что, что о чем. И вот это происходит, вроде ты хороший человек, да. Вроде ты красавица жена, для мужа. Это ну, одна из последних историй. Замечательная жена, двое детей, но муж взял, бросил, причем очень грубо, очень жестко ее как сказать, отрезала от всех ресурсов и так далее. Очень странная история. Смотрю, захожу. такая: в прошлой жизни все то же самое делала. Абсолютно. И вот она сидит, плачет, а я понимаю, что но ну, тебя просто поменяли местами. И тогда ты не осознала, что ты делала. То есть а, а мы пытаемся говорить, ну как это так? Вот в этой жизни я же хороший человек, почему у меня нет денег, у меня нету того всего. Активность. Не поняла подолгу. Вот э, еще раз, э, давай еще раз. Еще раз. Да. Если человек э, долгое время. А ты поступит... в смысле схлопнется, если он узнает, да? Там да. И все. все обратную связь про себя узнает, которую. Не всегда, не всегда. Иногда нужно поработать, программы заменить, посмотреть, в чем урок, осознать. Иногда бывают какие-то действия нужно в течение жизни, да. да. Допустим, порядочность соблюдать. Да. То есть финансовую, да. А, то есть нужно а, можно программы подсознательными брать, но при этом ты должен обладать определенной степенью осознанностью, чтобы а, в определенные схемы не идти больше, понимаешь, порядочно вести себя по отношению к своим близким, родным. Mm. Ответила теперь. Да, ну mm -hmm. то что нужно еще и свои стратегии поменять? Безусловно, да, да, да. Но ну, а так бывает... Бывает просто... так, если вот здесь вот уже все, да, mm -hmm. то они могут и так схлопнуться даже на основании нашей медитации небольшой, просто уйти. Но если это что-то, действительно, кармический урок какой-то, нужно помимо осознания, помимо работы с подсознанием, еще и уровень осознанности в свою жизнь привнести. И поменять, и поменять себя, поменять свое поведение, именно стратегию. Угу. А когда трясет друг друга в одной семье? А? Когда трясет друг от друга в одной семье, вот, то есть, может быть, тоже кто-то кого-то убил, с этим как бороться? Бороться не надо, надо на сеансы приходить. То есть, это по-другому не убрать? То есть, надо отслеживать конкретно? Конечно. Да. А, вот все индивидуально. Я, конечно, даю общие вещи, но если есть какая-то ситуация в семье, все-таки лучше работать индивидуально. Потому что, ну, говорю, ну, мы правда уникальны, поверьте мне. Ни, ни одного человека, даже вот, как бы любит с точки зрения психологии вот, определенные там, типы и так далее, но поверьте мне, когда идем на уровень глубже, там все-таки ну, уникальность она проявляется, опыт уникальный наш. Про ценности, поясните, пожалуйста. Про ценности? Ну что ценно для ну, семьи? какой бы, смысл, да? Да, а сейчас объясню. Время упластилось, да, то есть семь поколений это было раньше, и система ценностей там меньше менялась. Сейчас ценности прям разрушаются, меняются, то есть и мы контактируем mm -hmm. с среднему с родителями, да, старших поколений, а через поколение, потому что молодежь уже mm -hmm. исчезла. А у родителей же тоже может система ценностей меняться, сейчас прям. Да. Да. Поэтому... А, есть, ну, вот, когда я смотрю ситуацию, если говорить, допустим, по, по методу там, вселенская терапия, да, тоже синергия там, расстановочная и так далее, ну вот девочки приходили ко мне, смотрели. То есть я когда тестирую, я смотрю, а что в этой проблематике? Там могут быть фигуры, то есть мы можем, если что, еще здесь я не упомянула, проживать жизнь своих предков, да, подключиться и за бабушку ее горе проживать. Но здесь про другое. Да, о чем я говорила. Проценности. Сейчас про да. Недопустим. А вот фигуры, заряды, контекст. Контекст сейчас действительно очень сильно изменился контекст информационно, что это значит, в чем мы живем, время. И это время диктует. Диктует то, что э, у моей мамы, у, у ваших родителей не было сотового телефона, доступа к интернету и так далее. Да? Поэтому сейчас действительно э, меняется вот то, о чем говорила девушка, про роли мужчины-женщины. Да? меняется вообще отношение в семье сейчас нет необходимости ну, зачастую уже нет такой потребности соединяться для того чтобы выжить да потому что есть стиральные машинки и так далее раньше все это сложнее и этот контекст это время конечно же меняет и ценности и сейчас к сожалению люди все меньше общаются все-таки facebook скинула подруга, все, Вот все... я с ней встретилась вчера, она мне то же самое, что я прочитала у нее на <серкнул> страничке, все то же самое рассказала. Молодежь же ценность владения теперь даже уходит, то есть владеть квартирой, машины уже не да, то, да, Вот я хотела сказать, что по-разному ценности не, не всегда падают, да, больше массы людей, наверное, падают, но есть действительно люди, у которых ты видишь, что они растут, вот как раз про владение, да, это... Ну, владеть чем-то, это же довольно материальная ценность, а другая ценность это делиться, вот шеринг экономика, которая сейчас, ну, она более распространена в Штатах, это про то, что не нужно все свои дворы, да, не нужно тебе 10 квартир в своем владении, не нужно тебе, а если нужно, то зачем, да, и смысл? Смысл, да. Сысел. Вот сейчас. Поменялся, это... да? Под... Да. То есть не а -а -а. надо, чтобы твоя машина там ты на три месяца улетел на Бали отдыхать. Не надо, чтобы твоя машина просто ну, пачкала двор, там, я не знаю, заслоняла проезд другим людям, да, и ее а -а -а. можно там отдать в службу каршеринга. Пусть ей пользуются. А -а -а. Ну, то есть, твой актив... а -а -а. то есть это из пассива переход в актив. Если ты чем-то обладаешь, ты можешь это отдавать в пользу другим людям. Сейчас расскажу вам вообще такую очень кромольную вещь. А, на самом деле вот каждого из нас а, очень подробно считывают, что вы купили, где, ваши карты, передвижения и так далее. Это делают на государственном уровне для чего? Чтобы понимать, куда вести дальше экономику. Раньше не было таких технологий, технологии очень сильно изменили нашу жизнь. И технологии, и вот эти все а, масс-медиа, огромные Какие-то структуры информационные каждый день влияют на нас, да, как, как давать информацию, как подавать, рекламу и так далее. То есть можно не знать о том, что там есть война, но тебе ее нарисуют, и мы будем стопроцентно уверены, что там где-то на другом участке земли реально что-то не то, а там все хорошо. Ну, видите, и меняют нам сбивают голову, меняются знания, да, ценности изменяются. Но мне, кстати, кажется, я не знаю, как вы думаете, в большинстве случаев, мне кажется, в лучшую сторону. Мы становимся открытием. открытие. Я вот о чем, да? Раньше все равно, ну, раньше больше общались. Не знаю, это дискуссия, дискуссия должна быть, да, как вы считаете. Я вот считаю, что много хорошего, но есть и, конечно. Я хочу ваше мнение, это у отца поменялось, да? Отношение к мошенник, к собственности, то есть он меняет свою систему ценностей, а дети как отреагируют? Дети могут ее воспринять, могут нет. То есть вообще не передастся это уже или все таки в процессе где-то уже? А, сейчас скажу вообще очень интересную вещь. А, основной сценарий нашей жизни записан внутри нашего подсознания, записывается до годика. Все, уже в трем годам все сценарии основные нашей жизни уже записаны на подпорке. Нами, нами, установками, родителями, сценарии, ребенок рождается, наблюдает, записывает каждое слово, все, что они развиваются в таких темпах, что ничего не упускают. Нам кажется, что если там мы закроем на кухне дверь, никто ничего не слышит. Ребенок все сканирует абсолютно. Есть, и после... все это записывает. То есть родители уже практически не воспитывают детей? Они уже воспитали. Так вот. Да, да, я да, вот книжку да. читаю, что в утробе матери уже все практически. Это перинатальный период. И я вам скажу, до 9 месяцев до зачатия. То есть вот если вы на сценке пришли ко мне, иногда приходят... Несколько дней назад проклятие было сделано, когда ребенок находился в утробе матери. И я когда это ну, протестировала, я говорю, о чем это, расскажи. Она, ну да, мне рассказывали, была такая история. Она влияет на всю ее жизнь, никто это не снимал. Папа не хотел девочку, к сожалению. И, и что он в этой жизни получит? Счастье? Нет. Еще один момент здесь не написанный, но я вам расскажу его. Обеты, клятвы, заговоры, договоренности... Зароки прописываются здесь на вишухе, и они не имеют срока давности, если их не убрать определенным способом. Если когда-то кто-то пообещал, будучи в монастыре, дал обед безбрачия ради, чтобы быть невестой Христовой, в этой жизни женщина будет мучиться без отношений, потому что... У меня есть такая история, я всегда думаю, может, Бывает э, масса примеров, когда ребенок рождается в неприятных социальном пременных условиях и потом создает своими руками или с помощью. Конечно. Вот, Сын. Сын. Сын. я так, к тому, чтобы не вы, не думали. Думали. Да, вы не думали о том, что все, а вот, все, ну, да, все, да, все так, рухнуло, все рухнуло, как, да, как, как там, там все, в... все пропало, все да, пропало. Что... Откуда брать рестурс, да, а было, кто сказал, так... что, Смотреть, она, записала что -то Плот. Плот. она записала только плохое? Она записала там массу хорошего, массу хорошего. Это правда. Но и записала какую-то определенную а, проблематику, потому что она пришла для того, чтобы с этим разобраться <связь> тоже. <связь> потому что ни один ребенок просто так не приходит ни в одну семью. Он приходит именно к этим родителям. И мама и папа для него лучшие. Какие бы отношения, кстати, ни складывались. Потому что только эти родители дадут то, зачем пришла эта душа в этот мир. Вот здесь вот успокойтесь про плохую маму, правда. Единственное, что, знаете, как, как многодетная мама могу сказать, я никогда не стесняюсь попросить прощения у своего ребенка. Я никогда не считаю, сколько раз я обняла его или ее сзади. Для меня это ценность. И я априори уважаю Личность, то есть Душу. Я благодарю за то, что эта Душа пришла ко мне в гости. И моя задача — помочь ей здесь развиться. Но чтобы прийти к такому уровню сознания, я столько наломала дров, Саша, что... Но сейчас у меня есть возможность это менять. И вот то, что ты здесь находишься, это значит то, что ты это меняешь. И это здорово. Без 20 у нас? Да. Так. А, тут не все так однозначно, Вадим. Не все Я так однозначно. Понимаю. Да. Я То есть ребенок а, может воспринять, а может и не воспринять. Опять-таки смотрите, если брать про какие-то воздействия, да, душа может взять какое-то нехорошее слово, Почему? Потому что там под низом может быть чувство вины, может быть негатив какой-то, и душа чувствует себя виноватой, и возьмет это на себя. Ну, то есть здесь, здесь все так индивидуально, скажем так. Mm -hmm. Давайте поработаем немножечко упражнения, да? Mm -hmm. Так что же такое? Вот смотрите, с этим совсем можно работать. Каким образом, я сейчас вам покажу. А, через тело. Как я вам, ну, и говорила перед этим. Каким образом это делается? А берутся элементарно листики, на которых вы прописываете. Давайте вот здесь вот, а, возьмем, например... Кстати, кто хочет поработать? Я! Ну, по платам уже помочь. Оплата у меня? Есть, а, ну вот смотрите, самое важное, есть какое-то желание, идея, мысль, вот, вот у тебя, допустим, да? А, ну, конечно, я деньги. Сливает, сливает у, у меня эта история с этим можно работать? А, Или это не так? Да, вот смотри, вот, а, а вы сейчас все поработаете с этим, успеем же, да? Я надеюсь. Вот. Не схлопную программу. мало времени. Девочки, большая тема. Я, конечно, очень хочу много вам дать, но хотя бы одну работу мы сделаем. Покажем. Хорошо, элементарно. Все согласны, что на мне покажут? Конечно. Саша не согласна. Хочешь, я идет Саша? А я спрашиваю. Пусть Саша идет, Ну или кому там надо? Может быть, какой уж хочешь. Давай. Вот заместители да, тоже да, Катя. Да. Да. Заместители, а, значит, смотри, вот подумай какую нибудь свою тему, да. ну желание да. или там а, мысль, мысль, да? Отлично. И а, мы назначим Катю вот этой идеей или этой мы. мыслью. Хорошо? Приговорились? А, сказать, конечно, то, мне хочется сделать, Можешь сказать, то, что меня волнует. То, что... Вы, что пойдем, пойдем. Ну, мы посекретничаем, ладно? Не хорошо, а, ну, ну, нет, давай что-нибудь не а А, ну что, так все. все. Да, как Много ну, а, а налей у меня? Хорошо. Сейчас разбираемся. Я сейчас улезу там тушить. Ну, хорошо, хорошо. Я сегодня поклонюсь, <свят> не присаживайся, так, вот, мы да. вот поработаем, хорошо сказать. <свят> Итак, <свят> смотрите, я давай как, как чтобы видно было? Все а можно был, не, не сашим пример, но какой-то пример, чтобы аудитория тоже понимала, с каким... Как, какая... А тут не важно, я покажу, как это работает, аудитория каждый со своим поработает, <свят> хорошо? Вот, тут вот о чем. И мы, смотрите, что мы берем? Мы берем экспансию, да? Мы сейчас каждую, возьмите, загадайте какую-нибудь идею, мысль про работу, про то, что вы хотите, желание и так далее. Цель ваша, задача, любое. Ну, про себя не надо сейчас говорить, хорошо? И мы сейчас проверим, откуда это, из какого уровня оно происходит. Угу, договорились? И мы сейчас, вот смотрите, экспансию берем. Родовые программы мы возьмем в целом, РП. Вы можете, кстати, вот листочки потом вам раздадут, или есть они, да? Mm -hmm. Вы напишите, мы на пары разобьемся, хорошо, на одну пару вот один такой набор сделаем. Mm -hmm. а, ГЖЗ это главная жизненная задача. Вот она, задача на этого воплощение. Она так называется, хорошо? Так. Долги, хвосты, важная тема начинает на это воплощение, специализация души можете записывать это ранее, да, чтобы, ну, как бы я потом, и так. На этих же селисточках Да, Ну что, ну чтобы раскладывать? Смотрите, а я сейчас, автоматизм. сейчас, сейчас. Да. Нет, вот здесь вот это. Пока не забила. Экспансия. Да. Это записать на листах, верно? Или что? Да. Когда ты масштабируешь свое мышление через... Вы просто называете какой это. Вы он знает, что твоя семья какая-то значимая в какой-то области. Да, кажется, что -то. Что -то. Пиар. Пиар. Кстати, это пятый. Родовая программа. Что мы еще берем? Специализацию. А, задачи, задачи, главная жизненная задача. А, долги хвосты. Ну вот, травма личности. Да. Я написала, и вы знаете. А, задача из другого воплощения. Итого у нас получится раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот такие вот листики. Не пишите конкретно свои, просто уровни вы пишите. Нет, нет, уровни, вот то, что вы сказали сейчас, я на каждом листе. Да. Пишу вот эти все шесть. Супер, mm -hmm. супер. И вот сейчас дальше идет работа. Mm -hmm. А, нет, можно тебя показывать. Нет, нет, да. Ты моя такая Это что? моя моя Это Ты моя что? Это что? Это что? Это моя Это что? Это что? Это что? Это что? Это что? Это Посмотри эти листики, и куда прям падает взгляд, вот куда тебя э, взгляд твой относит. Жаль. Нет, нет, вот ты, не, ты, не, даже, ты не, даже, не должна понимать, что это значит. Нет, нет, не, не должна, должна? Не, не нужно. Твои да. чувства, твои чувства, да. важны, Катя. Ага. Это родовые программы. А сейчас мы да. делаем следующее. А теперь ты туда, Саша. И мы делаем вот таким образом. Можно ничего я вот так вот. Можно отсюда. Можно вот на любой становись. На любой листик становись. Я. Да. А ты как? Да. И дальше мы смотрим. Смотришь ли ты на Сашу, а нами на тебя? Есть ли коннект или нет? Угу. Можешь не читать. Просто вставай на листике, а мы наблюдаем. С... Угу. Как твое вот желание. Вставай, ставай, вставай на него прямо. Угу. Не смотри да. туда, не смотри, вот ты Хорошо. работай, Хорошо. я буду, да. Не, нравится смотреть. смотри. Нет, ты а, обращай внимание, хочешь ты на нее смотреть, не хочешь. Да, хочу, мне интересно. Ага. А у тебя какие чувства? Ночью. Очень <смех> комфортно. Очень <смех> комфортно. Да. Ага. Если не знаешь, что там зависит. Хорошо, Чуть не надо. Не Дальше теперь Все. на следующий становись. Вот здесь комфортно, я запомнила. Ага. У меня везде очень комфортно. Ты вообще комфортная. Какая-то открытая. Чувствуй тело, пожалуйста. У меня расслабление. Вот здесь расслабление. А есть у вас связь с глазами или нет? Мне кажется, да. Мы сейчас делаем небольшую. немножко А вот нет тоже я так чувствую, что вот здесь нету такого коннекта, как был здесь. Мы делаем с вами небольшую расстановочную работу, чтобы вы понимали, как это работает. Да? То есть через тело, мы, через тело другого человека мы получаем информацию про а, вот это вот желание. Давай дальше посмотрим. Как тебе там? Отлично. Саша, по-моему, тоже отлично. Ты как? Замерзла, ну, а так. Завезла в смысле. Здесь жарко жарко, Жаркая -а. здесь. Да, страшно, да, потому что иногда, когда заходим в какую-то область, можно как памятником стать, потому что а, значит, я памятник в роду кому-то. Ну, то есть, если у меня морозит, значит, смерть где-то здесь была. Ну, то есть есть разные моменты, чтобы понимали. Телу нужно доверять. А да, как здесь? Как здесь тебе? Ну, Нормально, да, я вижу. Ну, хорошо. Давай рукой. Вот сюда? Да. Я видела, что там написано. Угу. с сентября. Но мне mm -hmm. все равно комфорт. Mm -hmm. А вот здесь? Ну вот. У меня тоже комфорт. Да? Здесь подожди Такое расслабленное вообще mm -hmm. состояние. И э, такое у меня ощущение иногда, что настолько расслабленное, что ножки. Вот mm здесь. -hmm. Здесь тоже хпаление с такой. Угу. Ноги погибают. Но это нет, ну то есть у меня нет ощущения, что ты там страх какой-то, но потом несколько расслабляешься. Понятно, хорошо, да, давай продолжим, посмотрим. Значит, пока отреагировала на долги хвосты, кому-то ты задолжала то, что ты хочешь, Один. задача другого воплощения, то есть то, что ты хочешь, там понять другие воплощения, и если не с ними, что можешь попасть в кармические отношения. И э, родовые программы, которые тебя требуют, ну, чего-то там. Как вот здесь? Здесь, с одной стороны, мне кажется, что вот по нижней части больше структуры, угу. а вверху меня так, задевала я. И... А мне кажется, здесь связи здесь вот как-то. Да? Да, вот как-то чуть-чуть. Я бы даже... С Сашей ухудшилась. С Сашей да. С Сашей ухудшилась. Сашей ухудшилась. Ну, то есть я сейчас, вот например не, не фокусировалась на Саше. Mm -hmm. вот. Я начала интеллектуально соображать, что у меня здесь ощущениям Понятно. Давай продолжим. И это у нас была главная жизненная задача, и вот то, что ты хочешь, не является твоей главной жизненной задачей. Mm -hmm. Нормально. Ну, какая-то немножко даже детская радость. Ну да, либо это вы, девочки, или это какая-то, либо... Сейчас, сейчас, давай почувствуем. Ну, про это, когда я почувствовала, я только немножко потребовала. Вот здесь, да? Ну да. Ну, потому что здесь это не про это. А вот здесь что у нас? Эспанс. Эспанс. Это потому что можно так понять. Нет, то, что ты хочешь, это не главная жизненная задача. Да, понятно. Да, у тебя, может быть, какое-то правило, головное, другое что-то, а вот здесь, ну вот, ну за меня приятно, но это не противоречит, экспансия. да, может быть, то, что там предполагается, приведет к тому, что Известный будет род, еще что-то, mm -hmm. то есть ну, в принципе вот то, что ты загадала, действительно про тебя, вот и нужно, знаете, что самое важное понять, мое или не мое, от меня это только мой род требует, или все-таки здесь есть еще задачи души, и вот это про каждое, mm -hmm. здесь тоже есть комфорт, -то, да, да, -да. и того у нас с вами, mm -hmm. Я поняла, что это не моя главная жизненная задача, а я не ставила это себе как главную жизненную задачу. Мне бы просто хотелось, чтобы это желание осуществилось. Вот я, я теперь... сейчас на этом зациклю. Да, да вот по Получается так, что то, что ты загадала, может э, развить твой род. То есть, либо его сделать более богатым, либо более известным. И э, либо расшириться. Ну, mm -hmm. то есть, да. Э, долгих хвосты. Что-то тебе в этом желании нужно будет доработать, какой-то навык приобрести, и это фонит, как бы, да, это требуется. Задачи вот на другие воплощения, вот это меня а, как бы смущает больше. А что это значит, значит, на другие воплощения? А это то, что... Не в этой жизни. Нет, нет. Это значит то, что ты что может произойти, например, ком... комическая, встреча, да? комическая встреча. Ну, сейчас тебе объясню, да просто вот то, что я тебе рассказывала, например, простались эм... с молодым человеком очень плохо в прошлой жизни, да, а в этой жизни он тебе придет, как бы там ты его мучила, а здесь он тебе скажет, ага, дорогая, привет, сейчас я тебе устрою. Вот про что это. То есть вот здесь нужно разобраться с реинкарнацией. Что там было у меня прошлое? Конечно, Какие конечно, были? да, да, да. То есть про то желание, которое ты говоришь. Это отношения моего рода, там бабушка, прабабушка, Это дедушка. твое, это вот прямо, это вот отсюда, вот там, там травмы личности. Это чисто твоя история. Это не история рода. Mm -hmm. Специализация души, это, по-моему, не имело никакого отношения, да? Вот в той стране а, все будет комфортнее, да? Родовые программы там тоже были. Mm -hmm. mm -hmm. В общем, то, что ты хочешь, mm -hmm. это про тебя. Ну, это то, что не, не зря ее эти мысли посещают. Mm -hmm. что это значит? Что это значит, прощает? ну, значит, надо искать того, что ты хочешь. В правильном направлении движетесь, товарищи, да. просто я могу вам сказать. Смотрите, у нас просто немного времени остается совсем, да? а, Что мы хотим дальше? Вы можете такое упражнение сделать, и я поучаствую, посмотрю, как и что. То есть это мы вот так набегаем, да? Но можно конкретную свою задачу, проект, работу посмотреть, откуда это, является ли это вашей. А что здесь фони, да, воплощение, долгие да, хвосты, чего ожидать от этого проекта. То есть вы можете разобраться с этим, а можете разобраться с этим дома или где-то с кем-то поиграть вот таким образом, а мы сейчас поработаем с тем, чтобы схлопнуть те программы устаревшие, которые уже, ну, не нужны, отжили свое и только блокируют или вас не развивают. Да, мы тогда видео выключим на угу. да, медитацию. Но передать, вот Вот здесь вот понятно. Угу. По сути, да. Вот смотрите, я вам вообще хочу э, сказать, что вот эта штука с листочками, вы не пренебрегайте ей. Угу. Как элементарно еще раз, еще вам дам такой лайфхак. Э, не знаете, как выбрать из трех или двух вариантов. Лучше из трех. Напишите на листики, переверните эти листики и постойте, тело не врет не врет. и она а, мне вот здесь вот все, все, вот ломает меня, ага, хорошо, записала, это тот -то листик, ну, первый здесь лежал, на этот листик стала. А вот здесь комфортно, хорошо, мне приятно, и так далее, то есть вы можете это в жизни практиковать регулярно, и это никогда не обманывает ваше тело, точно знает, что для вас хорошо. Еще знаешь, у меня такой вопрос, как ты смотришь на практику, я ее подходила. ну, как она вот, лайтовая совсем, насколько она действительно правдиво, когда у тебя есть какой-то внутри вопрос, ты закрываешь глаза, задаешь этот вопрос, и отслеживаешь у тело вперед наклоняется или назад, да, Это, я... это... это мои... вообще как бы то, что я постоянно регулярно применяю, Саша скажет. Это желание, да? да, это корпус. Но вот смотри, если, во-первых, тело должно быть в балансе, то есть оно должно четко понимать, где его да, где его нет. У -у -у. И а, все-таки наблюдать за тем, что ты не включаешь голову у -у -у. и не контролируешь движение тела. Это кинезиологические тесты, они делаются либо через корпус, либо через руку, либо на пальцах. Я, как бы, я постоянно пальцами делаю мою, да, мою, ну, то есть это как вот вам, для вас будет комфортно. Но mm -hmm. это то, с чем я работаю. Super. Да, это работает. Спасибо. Запомнили, как это делается? <правдают> а? <правдают> а? А, это тело не реагирует, А, Это делают? не реагирует. Нужно, ну, это значит, мы же значит, знаем что. Нет, ну мы же знаем, помним, почему тело не реагирует, да? То есть а, здесь можно воды попить. Есть определенные моменты, я вспоминала, я потом нашла, нужно определенные точки нажать, вот здесь вот, подключиться мне. ну и так далее. То есть нужно немножко с телом поработать, либо я балансирую, и иногда бывает вот левое полушарие настолько сильно, да, мозг, ум, логика, что э, мешает телу э, дать правильный ответ. Есть такое. Ну, есть особые техники, скажем так. Mm -hmm. Если вот не, не да-нет, как вот мы делали, да, а вы сказали, дает вот ощущение в теле комфортное или нет, нет да, вот на этих листочках. А здесь еще другое, да, да, да, да, да комфортное да, или нет. Да, да. А, может, вы обещали в конце сказать, как вы диагностируете, такая вот задача у души специализации сейчас. Ага, а, вот это так и делается. То есть, либо, э, так, давайте кого-нибудь э, назначу вот его главной задачей, элементарной, сюда, mm -hmm. Mm -hmm. выберите двух человек, ну сначала одного человека, mm -hmm. если согласится, да, человек, так mm -hmm. далее, mm -hmm. Я буду на это а, Не факт Вот не факт, сейчас факт, смотрите. Давайте листочки да? поменяем. Опять-таки, через тело, через других заместителей мы это делаем. Так. Вас мы кем назначим? Вот два человека как это так сделать? сейчас объясню. Например, мы назначаем главной жизненной задачей, варианочкой. Да? Да, Конечно. Я это вот ваша главная жизненная задача. Ага, да, вот, смотрите. Хорошо. А вот это главная жизненная задача, например, на это воплощение. Ну вот это род, вот, это род, допустим, да, главная жизненная задача рода. А, род, род хочется, это все. А это сам. душа. Угу. А я про это знаю. Только я... вы, они не знают. А я это команда. Ага. А мы сейчас решим. да. Вот так, стойте. И что вы про что хотите спросить, узнать? Ну, например, что. Да, что мне там, например, нужно написать книгу. Ага, отлично, Шу -шу. Хорошо. Вы, э, во-первых, вот да. сюда немножечко отойдите. Давайте присмотримся к этим фигурам для начала. Оксанина. Вот в этой да? Задача, да, это, это, а это вот. Это вот, да. серия поколений. Давайте посмотрим. У -у -у. А, сейчас минутку, да, поле наше сформируем, поле сейчас может. Оксана, очень приятно вас. Спасибо. А, Хороший вопрос а, а, а, лекции. Все, все, была. все нормально, вы не обязаны помнить мое имя. Я извиняюсь, а поле можно фотографировать? фотографирует, фотографировать можно. Надеемся, что на фотографии это как будет как-то ну, нормально <связать> выглядеть. <связать> без привидений всяких и так далее. А, вот с кем сейчас, с кем есть больше взаимосвязи? С душой. <свист> как вы ее видите, как вы ее чувствуете? Mm. Есть вот, mm. у меня, вот смотрите, какое у меня чувство. У меня чувство такое, что вот главная энергия здесь. Mm. А вот, вот здесь нет. Да, вот оно здесь. Вот оно здесь. Это значит, что задачи родов какие-то не выполняете. Не знаю про что. Детей не рожаете. Не рожаете? Ну вот потому что даже вот.. А это чувствуется, вот верите вы или нет. Вот мы с ней стоим, я эту фигуру не вижу сейчас. Uh -huh. Ну, то есть не обижается Мариана, да? То есть энергетически в поле проявлена только задача души. Uh -huh. А вот сейчас мы что делаем? Мы назначаем эту книгу вашей книгой. Uh -huh. Ну, вот это ваша книга. Uh -huh. Что меняется в поле? Душа, вот Опять. Опять. Да, Опять. это Опять? Это не задача рода. Да. Вот написать книгу, это специализация вашей души. Но для рода вообще не делала. Это как? Это хорошо, род не обидится? Не знаю, надо индивидуально смотреть. То есть тут еще что-то. И можно так взять еще что-нибудь. Взять там, я не знаю, гражданство Израиля под мышку. Что угодно. Смотрите, я очень люблю назначать... Ну да, ну да. Вот, сразу спать. Ну не знаю. А, а вот здесь, кстати, сюда. Круто! Да. Поменялось резко. Вы не видите, но это чувствуется. И здесь я, я уже вижу вон. только эту фигуру. Да. Ваш род хочет, чтобы. Вы уже вы... Я уже месяц там прожила, mm -hmm. и я прям туда мне надо. И, а вот здесь не вижу. Mm -hmm. Mm -hmm. И mm -hmm. это задача рода. Короче, <плотно> там надо размножаться, тут книгу писать. Знаете, <свят> <и>, как в <свят> анекдоте, мама, не знаю, как, э, как будете крутиться похороны завтра, да? <свят> <свят> <свят> а вопрос у меня. Правильно я понимаю, что это, в общем-то, здорово объединить и задачи души, и задачи рода, то есть это и будет гармония, что это ты и долг отдаешь, по сути, ну, это в это хорошем души, плане. Есть то есть планеты, раньше, иначе. вот если мы говорим про кастовую систему да, и те времена, mm -hmm. когда ее обозначили, долг — это ну, священная вещь, которая, на самом деле, ну, по другому воспринимался, нежели сейчас. А ничего плохого в долге перед родом нет. Да, то ну, есть как благодарность роду за то, что Конечно, он тебя уважил. Да. Вот это я узнала. Ты а пишешь книгу что? о том, как получить Причем? гражданство Нет вообще, принципе, Я на каждой своей цели так проверяю. Что делать с этим? Если человек достаточно осознанный, ага. то он будет э, с этим соотноситься. соотноситься. Но Это я просто такая, ага, прикольно. Вот, а вот, что -то... вот. И тогда мы здесь вот в основном как для роботы. Но mm -hmm. нет, у вас есть чувство, что вам интересно. Mm -hmm. И вы за этим идете мне и попадаете да. сюда. Вот вы говорите сейчас, а да, мне mm -hmm. интересно и так далее. Mm -hmm. и вы упускаете вот этот вот момент. И может однажды, ну, как-то вылезти, ну, а может и нет, а может и все хорошо будет. Но а может этой, быть не в этой жизни. Да, да, да. да. А, а может следуешь? быть, у быть... вас, быть... да. а может быть, у вас брат, который там пятерых родил, и, ну, например, да, да, да. и задачи Интересно. рода по размножению выполнены. А Кем я вам в последнем роду, так что не вариант, предусмотрю. А, а знаете, ага. что я вам хотела сказать и забыла, спасибо, что ага. напомнили. А есть еще программа по закрытию рода. И э, девушка найдет э, или э, мужчина, который бесплодный, или у нее проблемы с гинекологией, или нет желания иметь детей, и она не парится этим, она не думает. Но на самом деле здесь внизу могут быть программы закрытия рода. То есть с точки зрения мироздания рот отжил свое и вот, да. Вот, ну, он, Да, он живет. закончил, он не выполнил каких-то там своих ага. заданий и так далее. Но интересная история. Посмотрели, вот, да, как это работает? работает. Да. Да. А может элементарно, какая-нибудь есть у задачи? Или кто-нибудь еще хочет? Я хочу. Да, да, работу, да, да, да. Мне, очень интересно. Или кто-то кроме меня, я всегда Патя. хочу. кто-то кроме тебя. Да. еще да. кто-нибудь. Да. А мы сейчас Или еще кто-нибудь нет, нет. Ну вот, э, я хочу грамотно научиться, расскажи, оценка, я их какую-то но с распределением не грамотно будет. Я хочу научиться, чтобы у меня вот все гармонично было. И а то же выбирай деливание, выберем так же. Угу. Давай выберем так же. А да а надо... И Олю хочу. Да, девчонки, засеты. Конечно. А, да, да. Назначай, а, наверное, можно. Назначай, а, ну, не надо показывать. Ну, да, назначай. А, а скажи, ну, скажи а? Мой запрос э, супер грамотно и круто распоряжаться финансами во всех областях. Я, у меня одна зона хорошая привлечение, ага. а вот э, сохранение более-менее норм, а, м -м -м. распределение вообще. Да. Да кого ты как, кем назначишь. Ну вот, а давай пока масажа, шай, да? Пока так же, да, давай вот как девочки, только, только что работали. Оля, да. вот, давай. Оля, вот. Выдышай. ага. Вот сейчас вот все, сейчас немножечко внимание, и вот чувствуй, как распределяется твое внимание между этими двумя фигурами. Давай немножечко поближе, ну вот так, да, вот так. Ну вот так идеально, на кого тебе внимание обращается больше. Мне народ. Но ну ну как-то оно расплывчатое, то есть я не могу сказать, что полностью он сейчас. А я бы не сказала, что ты только народ. Вот здесь тоже есть энергия. Да, да, да, есть ощущение, что она как бы, я не мог, как будто не могу между ними сейчас выбраться. Я бы, знаешь, как сказала? Позволишь? А, я бы сказала, что вот энергия направлена все-таки больше сюда, очень частью, но а, ты как-будто осознанно вот сюда вот еще вкладываешь, да, вот, а все-таки роду надо, что-то. Да, есть. И, вот что, а нет, а все же, я о семье забыла, что ли? То есть и тебя или догоняют, или говорят, что, ну, такое ощущение, что я есть... душой понимаю, что финансы это очень хороший ресурс, понимаю, mm -hmm. что роду проблемы, и такое ощущение, что я хочу разрулить проблему роду. То есть оно здесь у тебя, понимаешь, как бы и с той и с той стороны э, фанита. Вот давай все-таки вот эти финансовые проблемы. А, подожди, ну давай, давай, давай возьми. Давай, возьми их. А ну же, знаешь, не так сделано. Давай назначим какой нибудь этими финансовыми э, вопросами, Иди-ка, финансовым вопросам. Я есть деньги. Деньги, да. Так, и вот финансовые вопросы. Немножечко покрутите в поле. А Нет, нет, не надо. Вот где-то. Вот, вот встаньте там, где вам хочется стоять. Вот почувствуйте, где нужно стоять. Я, кстати, знаете, не кто? Ага. Я хочу сюда. о Это кто? А, это вот, мы а можно еще трех человек? Можно еще трех человек? Так, ну давайте ладно, Сашу возьмем. Саша, я тебя хочу прости, бросить Сашу, Сашу. И сейчас я по ощущениям пытаюсь понять. Шпостой Давайте вас, вы распределяете. Вот просто три <свят> человека человек. А вы с финансами, Владимир. Да, есть фотоаппарат. Вот встаньте, <свят> вот, пожалуйста, вот здесь вот, вот, 3 -3 вот здесь вот три человека. Вот здесь встаньте. Нет, вы вот здесь встаньте. Простите, что это так. Деньги у нас ушли в вот род. Да? Хорошо. Ну, как бы в роду. А мы кто? А мы кто? Я сейчас объясню. Кстати, встаньте втроем. прям. Mm -hmm. Деньги, на кого смотрим чуть-чуть? Сейчас, смотри, а сейчас, сейчас. По-моему, да. <свят> По остановились. Нет, ну, вы не хотели показать? Да. Да. Да, да, что, да, вы... Ну, давай, мы должны, должны. Может, нет. Нет. должны не на деньги смотреть. Не должны. Мне нужно кого-то из них, кому я тянусь, посмотреть. я не буду да, простите, мы выключим, потому что уже не актуально. Правильно. То есть Правильно. вот это текущая жизнь. Я посмотрела, хотела показать Кате, откуда и